Уже и холодно, но все ж еще не жарко Но почему-то кто-то так же одинок Кого-то тоже очень жалко, очень жалко Уже влюбляются деревья и цветы Уже пора примерить легкие костюмы Но для кого-то Давай не станем вспоминать холодных дней Всем надоела эта зимняя картина Пришла весна, мы столько думали о ней Пришла весна, весна, воздух. Всё равно весна